кто считает наше священное действие здравым явлением и наблюдает в течение уже довольно длительного времени основательные перемены, как благодаря нашей деятельности происходит значительное улучшение ситуации в мире. Значительное. По крайней мере это очень и очень заметно. То, о чем мы говорили два года назад. Теперь буквально уже все блогеры, блохерицы и прочие уже в меру своего, конечно, понимания долдонят. Вот. То здраво, кто просто повторяет как попугаи. Но результат отменный. Так. Это уже очень ощутимо продавливается в Явь. Вот. И более здравое. Сказители и сказительницы уже отмечают это, продвигают, помогают. вот. Но главное, что это уже заметно. Итак, значит, в рубрику новости даже внес от, от нашего Миши Маленкова. Здравия, соратники. Вчера где-то в 2 часа ночи, лежа в кровати, в темноте, решил понаблюдать за своей аурой через руку. Увидел белесоватое свечение вокруг руки. Также увидел что-то черное, вроде таких... Толстых червяков вокруг, они вокруг пальцев кружили. Я не испугался, а решил эксперимент провести, так как понял, что это лярвы Я начал в ладони создавать воронку из своей ауры, они начали в нее затягиваться. Испытал при этом холодок, где они соприкасались с аурой. Мне стало еще интереснее, а если я попробую от этой лярвы кусок откусить? Приблизив руку к рту, я резко зубами щелкнул и одна из этих ляр, видимо, поняла, что ее сожрать хотят. И как начала корчиться в разные стороны. Самое интересное, во рту холодка не было. И очень быстро уплыла. Прочь, вместе с ней естали. Ну тут ничего нового. Хреновое электричество. Еще очень хрена. ничего не вытягивает, еще и прыгает. Так что в более давай хреновое. Но уже, ну, уже давать здесь будем говорить. Так. Так, как там все видно, слышно еще раз? Вернее, не все еще раз. Хорошо, а, все скажите. Все хорошо. Ага, хорошо, Михаил да, Так, ладно. Так, ладно, ролик старый сорвался, хрен с ним, что мы там сошьется вместе или нет. В общем, начинаем. Наша песня хороша, начинай сначала. Да. Так. Так, так, все идет, там? слышно. Миша сказал, что все да, нормально, да? Вижу, все идет, 6 участников без здесь. Так, что, чем так покажет ну, после перезапуска чат туда возвращается и тут идет нормально. Нормально. Так, ладно, хорошо. Вернее, не перезапуска, а срыва вот этого вонючего.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 электрических тварей которые блин херят напругу до невозможности просто вытягиваем еле-еле еле-еле с помощью всевозможных этих самых приблуд у них праздник будет 22 -го. надо будет им позвонить поздравить вот, причем ахренели вообще уже звонишь туда они уже просто посылают вот, еще и это самое, еще и стебутся. Ничего не помогает. Ни письма эти, ни, ни петиции, ни хуицы, ничего не это самое. Просто твари оборзели. Ну ничего. Надеемся, что скоро все-таки не повыздыхают, как и вся эта пугань. Ой, И останутся только нормальные. Так, подпортили, конечно, настроение. Ладно, сейчас надо собраться с духом. Значит, сегодня у нас 367-й живой поток. День ночи, 17 месяца, дека мая. Да, действительно дека мая, потому что вот даже полетник показывает плюс 6. Вот, и действительно так. Ну, Единственное, что солнца Номер. сегодня практически не было. Сырость такая. Сильно сыра. Ну, все-таки плюс. Значительный такой плюс. Не 18, не 25, но Жмем насколько можем, да, поэтому вот пидорасы всякие электрические, просто прочая погонь мешает всеми возможными методами. Ну, увы и ах, пока народ в основной массе спит, пока спят наши вышние пидорасы, вот, попустительствуют по полной программе, вот, бесы веселятся тоже по полной программе. Так, ладно, не буду я засчитывать действие, вот, потому что ни хрена не получается, блин. Хоть вроде и закрывали детский сад, но такое ощущение, что все равно сплошные конченые дегенераты, причем еще какого-то младшего дошкольного возраста. И, и да, и рулят, и педалят. И среди массы населения неохота. Нету настроения. Серега в туман. Да, серьезно. Да, Что-то типа этого. Такой конденсирующийся прям капельки. Вот, Поэтому держим поле, держим насколько это возможно, конечно, при всех этих невзводах и прочей этой мерзости. Вот, неприятно, что это прямо показательно в прямом эфире. Вот так вот на нас просто ложат и хихикают вот это бесовье, да? Типа, ладно, давайте покажите, какие вы крутые. Так, ладно Давайте